Вот массаж тайский илью Мэйха коленями. дзен массаж ты называешь его, да? Угу. С прожиманием спины. И вот тут тоже все прохрустит. Я сначала вперед сделаю сюда, тогда. Вдох. Вот растягиваем человека Выдыхай. вперед. Во. Вдох. Отлично. Вот что происходит на тренингах у Олега Лава Гудина. Полная правка спины всеми способами. Локтями, коленями, седалищной костью, пальцами, кулаками. Вход идет все. Ну что, мастер? Нихао? На мосты? Да, или джамас? На Благодарим вас, мастер.